Дорогие друзья, поздравляю вас с днем военно-морского флота. Желаю вам счастья, здоровья самое главное. Данный ролик, который сейчас вы будете смотреть, составлен из тех времен, из советского времени, 80-х годов. Кто-то может быть узнает себя на этих фото. Фото взяты из соцсетей. Ну и еще раз поздравляю вас. Кто-то вы, если узнает, пишите в комментариях. А сейчас ролик. Эх, яблочко даст бобку зелена, Колчакузом урал ходить не велено. Колчакузом урал ходить не велено. Или сокранично Ведется социальная революция, ведется цикальная, мимо пристани, Мы сами, мы на Море, кипит и растет за карамом. В обед без покоя и ветер будет штармом. Я песень о воды и слых. Сурово узнаю, не родное всем сердцем люблю. А то, что волной изумрудной сверкает, зовет нас в простор голубой. Они в стороне старейшие, Коморе ракое, всем сердцем люблю. А чизна дала нам огромное счастье, Свободу и мира храня. Клянемся на Бога. ветской наш край стоят, за песню волны нарастающие слы, и пола суровый ее узнаю, и ночью и в полдень и в шторме затишье скам. Одно я всем сердцем люблю. Ходили бы походами далекие моря У берега французского бросали якоря валим мы быталии где воздух голубой и там глаза матросские туманились тоской пол небо наши мощи золотые пол не месте гор берега Русские заливы, города, пылает южный пол, хрустальная звезда. Но где бы мы не плавали, все звезды над водой казались на Московскую, Кремлевской звездой. Помним наши, золотые. важные заходят моряки, и снятся наши гавани, родные маяки, путями океанскими прошли мы целый свет, но краше нашей родины нигде на свете нет. Помним наши рощи золотые, Помним степи, горы, берега. Милый край, советская Россия, Ты морскому сердцу дорога. Шли в открытое море, Суровый дальний поход, Проволлы а станут и плачут, И плещут опор корабля, Простая вдалека. Родимая наша земля Растая в далеком тумане рыбачий Родимая наша земля Корабль наш упрямо качает Кругая морская волна. Снова бросает в приказчую бездну.